Далее мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн, это канал Axelis Games, и мы продолжаем с вами играть в Bandy and the Ink Machine. Глава 4. Глава 4, мне сказали, что она самая такая интересная. Четвертая и пятая. Четвертая и пятая, прошу прощения за ошибочку. Э, мразь по имени Элис похитила Бориску. И мне не остается ничего, кроме как пойти и дать ей пиздо. Потому что, ну, нихера себе. Это мой, Борис. а Что за сатанинская комната? А? Что это за порно, блядь? Понял, не мешаю. Извините, пожалуйста, я ухожу. Извините, Ты издеваешься? Я же только что, блядь, там был. Почему нельзя было сразу мне дать, было отдать вентиль, который валялся вот здесь? Спасибо. Здорово, молодой. тук тук тук тук тук, -тук. Мы ждем вторую часть. Он называется Dark Rival. О, знаете, что я вижу? У вас все красное, а у меня все оранжевое. Это что? Вот они, BTS слева направо. Гук, Чингач Гук и прочее. Блять, простите, пожалуйста. Ладно, поехали. А это, типа, место, где я буду появляться теперь, возле того текстовоза. И они будут стоять такие, о, да, это он! Я, кстати, сделал другую палитру цветов, поэтому oh, должна быть более-менее приятная картинка. Вот нас, Сьюзи Кэмпбелл. Джои ходит везде говорит, что ты закрыл ее открытыми дверями. Теперь она хочет снова встретиться завтра. Алиса, она не любит выжить все. А-а-а! Понял. Слышали, да? Книжка заезжает. А, блядь, ебаный в рот. тупо, ка блядь. Ух, Закошмарила нихуя себе. Блядь. На ночь, конечно. Блядь, аж ноги заколола, тварь. Так, наверное. Остальные книжки будут вот. Я уже готов к следующему пиздецу. Открывай оно. Ну. Давай, наливай. Поговорим. Вот это они тут выкопали. Вот это они тут выкопали. Здорово, удобно тебе там. О, можно выкурить. Чего, блядь? Бать, иди теперь шестеренку ищи. Сейчас, если опять накроет, будет разъем. Покрутить тебя? Братья в Марио? Что это такое ебать? И куда мне это надо? Блин, я с чела оторвал кусок спины. Куда мне надо эту кляпку сюда? И надо идти еще раз. Ладно, давайте симулятор хождения и перерабатывания ресурсов. Может, мне таких просто несколько надо положить? Подожди, подожди, подожди, подожди. Я понял. Я все понял. Надо таких просто несколько закинуть сразу. Да, типа одной мало для шестеренки там или для оружия. Пошли дальше. А, нихуя. Типа надо еще найти, получается, да? О, упал молив мой нежный гель. Ну, Пойдем. Не первый раз нам приходилось возвращаться назад. Возможно, я что-то и пропустил. Нет, все. Назад я уже не... Никуда... Опа! А эти статуи, этих BTS пропали? А статуи-то BTS пропали? Хорошо. Ничего не понял. Или мне просто Даталова нужно переводить эту херню, пока не вылезет то, что мне надо? А юпа. Все, я понял. Надо было сразу посмотреть с другой стороны. О, спасибо. Погнали. Почему я слышу, как кто-то ползет? Нет, я не успел запрыг. А отсюда надо было. Все она теперь будет просто ездить. Ну едьте обратно. Ой засранка. Сука, я думал, что все. Ох, ебать эти длинные коридоры! Ой, а, ёб твою мать, блядь, ты ещё ёбнулась! О, о, машина, машина, машина, машина, машина, машина, машина, машина, машина, машина вниз поехала. There, да пошла нахер! Твои сиськи. Я просто хотел уйти отсюда. И мне нужен Борис. Я назвал его Борисом. Верни Бориса, сука. Диван. О, будет секс. Так, ну вот это означает то, что будем прятаться. Oh no. Кто нах такой? Это кто? Это те, кого она поработила, типа? Сейчас кто-то вылезет, да? Сука, я готов, нахуй. А, блядь! А, это Бенди! Здорово, молодой. Пошел нахуй. Сука, дуримар, ду ду блядь. Пик. Бля, что-то как-то скримеров многовато стало вдруг резко. Не знаю, куда я иду. Тут тупик? Не. Там выход? Да. Come up. Come up and see по поднимись посмотри на меня dreams come true. блять, если я не хочу к тебе идти... Almost, Almost there. Тут описать. Сейчас еще в английском английский язык подтянем. О, вот, вот, вот. Пойду-ка вон тот шланг опущу. Я Это хорошая да? Ну вот тех чернильных жалко, типа, типа, что с ними там случилось? Это просто люди, видимо, были. Которых вот это вот... Алиса... Ебать. Бенди Хелл. Привет, мой дорогой друг. Ну погнали, хули. Блять, все эти с, с, с лицом, блять. Подружка. По проводам идем. <звучит> Мне нужен вот этот. <звучит> Подать электричество в дом с привидениями. Только мне склад не хватало еще обыскивать. Это что, лопата? Это крест, блять, они а лопаты. Обслуживание. Блять, какой дом с привидениями? Не надо, пожалуйста. А вон там дом с привидениями? По аттракционов. А это что? Сейчас, погоди, я понял. Надо, короче, играть в игры. Ебать. Подожди, типа первая есть, да? Мне охуенно весело, блядь. Чего, блядь? Так, надо еще теперь понять, как в эту хуйню играть. Блять, вот это вообще пиздец. Издеваешься, мразь. Ты что только что стрелял по ним всем. ха, -ха мимо ебать. Так, но ну мне нужно тоже в эту хуйню сыграть, да? И сбить все тремя мечами. и блядь, Прикалываешься или что, дядя? Да ну нахуй, да ты, блядь, шутка для тебя или что? в пизду. Они просто запирались в свои собственные подсоб, но я им сказал: ребята, вот идея, почему бы вам не придумать трюк для ваших игр, чтобы вы будете играть. добежал да нельзя промахиваться промахнулся нельзя промахиваться Сейчас вообще правильно все сделал? Осталось, сколько эти бутылки, блять, бросать. Проебался когда мячик вниз падает. Да нет, она одна стоять осталась. А, нет, нормально все. О. Ебать. Это нахуй что, блядь? А что здесь? И вот так по комнату надо шнырять? Ебанешься! Ой, да. Ох, Даже не смотрите на меня, на Типа греются у огня или что? А где оружие? Знаю, туда я пошел, Бедняга. Бля, какая жесть. Тебе. Дай-ка в ту комнату тоже схожу. Блять. Не, походу в пизду. А, нет. Мне туда надо. Погнали, будем опять банками с беконом sorry, швыряться. Баконцу. О, ты в смысле, как вы меня заметили. Я понял. Ни хера не понял. Как мне перебраться на ту сторону? Они же постоянно смотрят за мной. Ну, чтобы дверь, получается, открыть теперь, нужно туда. Вью там было написано, да? Okay. Где? А, -а, -а. На нахуй. Банкой въебала. Так, вторая есть. Где-то должна была открыться дверь. О, открылась. Топ, это я уже был в двери. Значит, наверное, там пизда, рулю седло. Я не хочу идти дальше. Дверь закрылась. Ну давай, нахуй. более чем You are the true architect behind so many nightmares. О, блядь, с жопой на язык посидел. Что за музыка? ебать, дядь, ты что там делаешь нахуй? и как мне с этой хуйней бороться? Я, кажется, здесь понял, как. Нет? Я думал... А! Я думал, там эти штучки надо доставать. Но у меня, видимо, нету чем их доставать. Вот это вот надо достать как-то. Мне нечем. А, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, Смотрит он на меня, вылазь нахуй! Ох ты сука! Вот это карусель нахуй! Давай, что ты, блять? Засал, блять? Блядь, только одну успел. Ну, mm -hmm. это типа босс. Mm -hmm. Там было написано Buddy Беррис. Борис, Борис, Борис. Приятель Борис. Мой приятель, мой друг, дружочек, пирожочек, блядь. Ты там сиди, нахуй, не смотри на меня. Вот, тикай, нахуй. Вот это у него развлекуха. Музыка, бля, бам-бам-бам. Да все, ты сломался, нахуй, чудила. Че нахуй съебало? Взлетай, взлетай, взлетай, взлетай, советская ракета, блядь. А что такое, блядь? А что такое? Все, пушка не стреляет больше. Нихуя себе. Это боссы. Это босс, да? Хотя вряд ли это босс, типа он изичный получился. Тут чисто что время. Хотя, если пят-топор сразу не нашел, был бы пиздец. Остался последний там вот этот склад конструкторов или что там было? Обслуживание. Давай, роднуля, погнали. ⁇ пта! Бориса, верни меня нахуй. Так, походу можно будет прятаться от кого-то. Я ебал. Смотрите, блядь! Прожектор, иди сюда. Иди сюда. Прожекторатор или как там его зовут. А как он здесь живой? Мы же его убили в прошлый раз. Блять, как я его ненавижу нахуй. Но он тебя вроде же видит, когда попадаешься ему на, на свет, этот, его Давай <звы> уёбывать его из села, то ви пизда. Да отстань, блядь, поршу ебнутый. А, -а, а наебал. Я не, не наебал, подожди. идет за мной ох небо а это типа я его вырубил или что о хочу мам фотку только нельзя можно лук Смотри. а вот щелк и все погнали Не, ну но это что-то как-то появляется. Это было изи с прожектором то есть. Призы. Я думал ему уже пизда. Пропал, прикинь, нахуй. Вот это неплохой замес двух демонов. Я еще посижу минутку, ладно. <смех> ладно, поехали. А, ну его в стену утащил. Вот это было хорошо. Было хорошо. Ой, ребятушки, те, кто ждет выпуск, минимум 40 минут, блядь, у вас будет. Фернбэк. Нет, это привидение. Я вижу тень Бориса. Прекращай, но. А, это маленькая игрушка, Борис. Я не понимаю все ради бориса. Бориса, Мы все в бориса. бориса, Бориса, Бориса, Бориса, Бориса, Бориса, Бориса, Борис, Борис, Борис, Борис, Борис. А, О, а, американский город? Давайте мы тут заехали. А, неплохая хата-то у тебя. Блядь, голова кружится так близко смотреть. А я по тем путям еду. Ох, ебать там темно. Борис. А он не понимает, что это мы, да? Твай, ты получишь пизды, блядь, за это. Ёбаный врод. А чем мне драться с ним? Ай, ей. А, я понял. Короче, мне нужно его разгонять, чтобы он ломал эти штучки, да? А, вон что-то вы, вы, вырыгал. О, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Вон там что-то он вырыгал. А, все, уже ничего нет? Иди сюда. Да вон ту забрать. Только вот куда ее? Куда ее, блядь? А, А, вон, вижу. Блять, мой Борис, мой мальчик. Что это мразь сделала с тобой? Что тут еще есть? А если Кости ему дать? Он же волк. Давай быстрее проходи. давай давай давай быстрее прыгай а блядь. а это было больно прямое. Давай кости мы сделаем. Нет, Кость не нравится? Бля... Так больно. А там вон дырка. Нет, кость не нравится. Где рыганула? Вот, вижу. Забирай, блядь! Ага. Короче, я понял. Надо не влево бежать. А прямо. А видишь? А я так понял, только когда он прыгает, да, можно это делать? Ну, карета поехала. Ох, ебать, мой рот. Борис, может не надо? Сколько мне так надо уклоняться от них? Или он должен во что-то ее бросить? А, все, все, все. Верни моего Бориса теперь, сука. Блядь, нет, верни моего Бориса, пожалуйста. Это не мой Борис Чего, блядь? Они живые, мои ребятушки Ебать Да, детка это все вот эти работяги. Это вот этот вот Сьюзан, Бо, Бо, этот, Бориска. Последняя бобина. О, мои сладкие ребятушки, пирожочки. На этой чудесной ноте мы сделаем с вами перерыв. Сделаем перерыв. Если вам понравилось видео, обязательно подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и делитесь впечатлениями о прохождении в комментариях. И я вам всем желаю крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю вас за просмотр. Это было шикарно. Оказывается, Who здесь живые, you? которые сражаются против here? них. Тогда вы знаете больше, чем мы. Один мы не существуем. Так, мы это Как мы Мы Так, мы продолжим в следующий раз. Еще раз, говорю. Если вам понравилось видео, обязательно подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, и делитесь впечатлениями и в комментариях. Я всех обнял, преподнял, желаем крепчайшего здоровья и хорошего времени суток. До скорых встреч, мои дорогие, и всем пока.